вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. С вами Ольга Разуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания – это сообщество взаимопомощи и благотворительности. Наша компания основана 23 сентября 2021 года, основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. Огромную хочу выразить благодарность от себя лично, от всех наших партнеров, нашей администрации за честность, прозрачность и платежеспособность. За то, что создает такие шикарные программы, где мы просто становимся миллионерами. Мы зарабатываем на свою мечту. Как вы видите... Мы с вами находимся на главной странице нашего сайта. Любой пользователь интернета, открыв ссылку нашу, всегда может посмотреть маркетинг наших двух основных программ. Это Ideal M Mini и Ideal M Maxi. Посмотреть и почитать наши отзывы наших партнеров посмотреть презентацию нашей компании. Наша компания официально зарегистрирована. Можно ознакомиться с нашими документами и проверить эти документы наши. У нас есть дорожная карта. За год и почти два месяца, да, полтора месяца у нас открылись шесть программ. И 6 ноября в 19.00 по Москве, это завтра, будет старт новой программы, это «Макси Мани». Любой пользователь интернета может ознакомиться с нашими программами. Какие у нас есть программы, когда стартовали эти программы. И обращаю ваше внимание, что а, завтра, 6 ноября, в 19.00 по Москве будет старт новой программы «Макси Манео». В 18.00 здесь же в этом чате будет предстартовый вебинар. Проведет администрация Елена Евсеенко. У нас есть на главной странице сайта личный контакт с администрацией. Есть официальная наша группа и есть пользовательское соглашение. А прежде чем регистрироваться в нашу компанию, вы откройте и почитайте, ознакомьтесь с пользовательским нашим соглашением. Если вас не устраивает какой-то пункт в нашем соглашении, в нашей оферте, будьте добры, пожалуйста, закройте ссылку и прекратите регистрацию. А те, которых все устраивает, добро пожаловать в нашу компанию. После регистрации мы, конечно, делаем авторизацию. Оказываемся в таком вот кабинете, вводим логин и пароль и оказываемся в кабинете. Регистрацию я не буду рассказывать, так как любой уже пользователь интернета знает, как правильно зарегистрироваться. Ну, а заполнить профиль, ребята, с чего начинается бизнес? Конечно, начинается бизнес всегда с профиля. Если... У вас профиль не заполнен, значит, это, ну, как вы просто пришли посмотреть. А если человек заполнил профиль, установил свой аватар, этот человек пришел делать бизнес. И я очень вас прошу, Пожалуйста, заполняйте профиль. Вы же пришли делать бизнес, вы пришли зарабатывать деньги. Укажите свою фамилию и имя. Укажите свой скайп. Если скайпа нет, напишите слово нет. А телефон у каждого есть в руке телефон. Укажите страничку ВК. Укажите свой телеграм. И здесь четыре ячейки. Это самая главная ячейки. это ваши платежные системы, куда вы будете выводить свои денежные средства. А, укажите свой PerfectMoney, Payr кошелек, я вам очень советую. Не прописывайте от руки, откройте свои платежные системы электронные, скопируйте и вставьте. А, мы работаем с перфект Мани», «Пайер Кошелек». У нас работают все карты Российской Федерации. Можно и пополнять, можно и вывод делать. А, также подключена касса «Фрей». А, в ячейке, где написано а, «Сбербанк России», то вы, пожалуйста, укажите номер карты. Пусть это не карта не «Сбербанка», но вы ее укажите и напишите на русском языке ваше имя, а, на чье имя оформлена эта карта. Номер телефона, куда привязана карта и название банка – все на русском языке. И нажмите кнопочку «Сохранить». Установите свой аватар. Бизнес, э, аватар должен быть обязательно установлен, а, так как бизнес должен иметь свое лицо, а вы – лицо своего бизнеса. Если вам не понравился пароль, вы всегда можете изменить пароль в этом разделе. И установите финансовый пароль. А финансовый пароль устанавливается 4 или 6 цифр. Не надо буквы указывать, только 4 или 6 цифр. У нас есть уроки по кабинету. Это первый урок, это как заполнить правильно профиль, если у вас возникают какие-то вопросы, вы откройте ролик, посмотрите, и все сделайте по ролику. Есть как правильно делать вывод, пополнение и перевод между партнерами. У нас есть внутренний перевод между партнерами, что облегчает работу команд. У нас на каждой программе есть такая функция «Поисковик». Как пользоваться этой функцией? Как можно через нее просмотреть полностью всю структуру. Изучите этот ролик. Он вам будет в помощь для работы. И как управлять бронями? Наш бизнес полностью управляемый. И на всех площадках у нас есть двойные брони. Как ими пользоваться? Как правильно выставить брони? Ну и какие у нас на сегодняшний день есть программы? Это... Программа «Идеал М-Банк». Вход на нее составляет 1000 рублей. Вы за один круг, ваше одно бизнес-место, зарабатывает 12 тысяч. Там всего лишь а, 3 рабочих стола. И плюс есть глобальная матрица. А это клонопад, где ваши клоны будут э, падать э, в, этот, в эту глобальную матрицу заполняется на слева направо на свободные места ваши клоны будут становиться и начисляться будут на 10 уровней а, в глубину а, по 50 рублей это шикарная площадка которая а, вам принесет в будущем очень очень большие деньги есть такая площадка идеал-м мини эта площадка у нас мы стартовали с ней, она наша самая главная площадка. И что хочу сказать, здесь есть выход на, с этой площадки на Идеал М-Макси. Вход на нее составляет полторы тысячи, и вы за один круг, одно только ваше бизнес-место, зарабатывает 244 000, но за вами же идут все остальные ваши клоны. И настолько, те, которые работают и знают, что настолько шикарная программа, где доход идет и рефераль, по реферальные начисление и спонсорские начисления, и по маркетингу. Здесь просто деньги сыпятся и сыпятся. Идеал М Макси это площадка, такая с таким же маркетингом, как «Идеал М-Мини», только вход на нее составляет на 10 раз выше, это 15 тысяч. С этой площадки у нас есть выход на фабрику клонов за 10 тысяч. Идеал М-Макси вход 15 тысяч, одно ваше бизнес-место за один круг зарабатывает 2 миллиона 590 тысяч. Плюс а, спонсорские вознаграждения, они не входят в эту сумму, их невозможно просто сосчитать. Фабрика клонов имеет две программы, одна программа на тысячу рублей вход, а другая 10 тысяч. И на 1000 рублей вы зарабатываете 23 тысячи за один круг, а одно бизнес-место, а на 10 тысяч зарабатываете 240 тысяч. И у нас микромани а, площадка, здесь вход 500 рублей, за один круг у вас есть выход на идеал м bank и на площадку «Идеал Мини». И плюс вы зарабатываете с 500 рублей с половиной тысячи. Только ваше одно бизнес-место. Ну и наша площадка, которая нас сегодня и собрала здесь, она презентации. Это «Макси Мани», которая будет стартовать у нас завтра в 19.00 по Москве. И я сейчас открою слайд. Видно мой экран? Откройте. Ага, видно. видно, да? Хорошо видно? А вот. Так что, ребята, это площадка. Вход на нее... Максима нео, да? Мани, максимани. Вход на нее 5000 Всего лишь три стола. Как вы видите, с каждого стола у нас идут начисления. Все, что зеленым, это у нас на всех наших слайдах, это наши деньги, это наша зарплата. Первый партнер, как только к вам придет и станет, ваши эти пять тысяч будут идти в накопительный. А со второго партнера вы получите 4000 на баланс и за 1000 уходите в идеал М-банк. Если вы там уже есть, то ваш клон летит по вашей броне. А с третьего партнера это переход за 10 тысяч во второй стол. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит, становится на это место. 10 тысяч идет в накопление. А со второго партнера... Второй партнер закрыл свой первый стол и пришел в стол к вам на это место. Вы получаете 10 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер закрыл свой первый стол и пришел в стол к вам. Он дал переход за 20 тысяч. В третий стол первый идет реинвест за 5 тысяч первого стола. За 15 тысяч выход на шикарную площадку «Идеал М-Макси», а со второго партнера и с третьего партнера вы получаете по 20 тысяч. Итого, давайте подведем итог. Вы всего лишь прошли один круг, с ваше одно бизнес-место заработало 54 тысячи. Всегда спрашивают, а сколько мне нужно людей – Ребята, 3, 9, 27. Это 27 командных людей. Это не лично приглашенных, а командных. Обычно в, в, в тренарах это 3 на 3 идут. 3 вы пригласили, и каждый пригласил по 3. Вот они, пожалуйста. И вся ваша команда заработала 54 тысячи. И плюс вы же все будете выходить в идеал М-макси. Если вы там уже есть то ваш клон станет по вашей броне. А если нет, то автоматом активируется за 15 тысяч. Точно так и ваши партнеры будут выходить вместе с вами на эту площадку. И вы будете продвигаться, работая на этой площадке активно. Вы активно будете двигаться именно по этой площадке «Идеал М-Макси», где ваш доход составит, Обращаю ваше внимание, Два миллиона пятьсот девяносто тысяч. Круто! Я считаю...